Здравствуйте, уважаемые коллеги. Тему Ирина Геннадьевна уже озвучила. Предлагаю поговорить о том, что делать родителям. Они все-таки оказываются в очень непростой ситуации. Вот я посмотрел по участникам, кто присутствует. Сегодня здесь и представители учреждения здравоохранения, и школьные психологи, и психологи социальной защиты. Так что получается, когда мы работаем с такими семьями, с такими детьми, с такими родителями, немножко... мы можем смотреть на нас с разных сторон. У школы может быть одна позиция, когда сюда приходят родители, мы, скажем, занимаем немного другую позицию, нежели бывает в школе. Но обычно как получается, уже сегодня озвучили Елена Александровна и Елена Геннадьевна по поводу поведения. То есть эти дети на, в школе, где, скажем, уроки строго регламентированы, есть определенные правила поведения, вот. эти дети в этих условиях, скажем так, мешают прохождению этого, ну, проведения урока, как педагогам, так и детям отвлекают их. Вот, естественно, постепенно-постепенно замечания накапливаются, вот, и рано или поздно родителям, скажем так, доводит эту информацию. Либо это в дневнике могут быть какие-то замечания регулярные, либо приходит учитель, встречается с классным руководителем, с учителем предметником но обычно, наверное, большая часть гиперактивное поведение проявляется в начальной школе, и, скажем, в младшем подростковом возрасте. Наверное, в подростковом возрасте, в среднем и в старшем нет, оно встречается, но гораздо уже в меньшей мере. Вот и возьмем, для примера, начальную школу, приходит. Родители ему ну, рассказывают, как его ученик или ученица а, ходит по классу, вот, лазает под, под столом, вот, постоянно отвлекается, смотрит в окно, шумит на столе, может что-то там у него, а, скажем, все быть в каком-то беспорядке творческом, но факт в том, что он найти ничего не может вовремя или она, и к уроку может оказаться не готов или не готова. Постепенно, постепенно у родителей тоже эта информация накапливается, и они нахуй отказываются в ситуации, я бы сказал, даже безнадежности, а что делать. Вот, они пробуют методы различные, воспитательные. Традиционно у нас в культуре сложились методы пряника и кнута, но они непонятным образом почему-то не действует. Сегодня уже, опять же, Ирина Александровна про это говорила, и про Ирина Геннадьевна, что и наказания не работают, в принципе, ухудшают ситуацию. И даже перегрузка ученика кружками, постоянно излишней занятостью тоже проблему не решает, а наоборот, можно сказать, ее подкрепляет. Что делать? Скажем, часто бывает, когда вот даже лично по мне приходят родители на прием, и, скажем, ситуация вроде кажется снадежнее. Естественно, родители находятся, ну, скажем, в полушоковом состоянии, я, конечно, сгущаю краски, вот, в полушоковом состоянии, и, скажем, приходит действительно в отчаяние. отчаянии, что нам, собственно говоря, делать. Вроде как, можно сказать, наступает конец света в школе, уже говорят, что, возможно, постановка на учет, либо, ну, имеется в виду, там, контроль, либо меняете школу и чувствуете себя очень дискомфортно. Ну, это я привел, скажем, этот рассказ, наверное, для того, чтобы понять состояние родителя. Действительно, очень сложное. В школе, возможно, они ведут себя более сдержанно, когда все это выслушали, здесь... Они рассказывают как... и свою неуверенность, и фактически сдаются, не зная, что делать. Ну, в какой-то степени можно сказать, что это кризисное состояние в том числе. Что... Я буду больше опираться на то, что я конкретно делаю по своей работе. Конечно, мы работаем все в разных подходах, и тот подход, который я использую, может отличаться от других подходов. Соответственно, я буду использовать методы, которые приняты в моем подходе. Вот. Более того, конечно, я не смогу охватить весь спектр проблем, которые возможны, и, как говоря, какие-то теоретические вещи мне придется скажем, где-то ситуации придумывать. Не придумывать, брать из практики, но упрощать. Если будут какие-то вопросы, может быть, из жизни, то есть, ну, примеры из жизни, то можем обратиться и к ним. Время, я думаю, нас позволяет. Поэтому предлагаю тоже поучаствовать в дискуссии, если будет такое желание. Ну, только просьба, выключайте микрофоны, когда вы прекратили говорить, потому что вокруг могут быть люди, которые шумят. Итак, что, в принципе, я делаю? Ну, исходя из того подхода, который я использую, самое первое, даже в самых сложных ситуациях, с которыми сталкивались, понятно, родители приходят, начинают рассказывать, порой рассказывают все и... Рассказывают, пытаются рассказать сразу все. Консультация не длится, не длится вечно, но они пытаются туда вместить вообще все, насколько это возможно. Более того, еще ждут, что они получат какую-то обратную связь и дадут конкретные рекомендации, что делать и как. Более того, они приходят ну, с вполне определенным запросом. А сделайте с ним что-нибудь, ну или с ней. Вот, то есть вот такой ребенок, его надо исправить. Ну, я думаю, что в школе в школьной психологии тоже с этим, в принципе, сталкиваются с подобными запросами. Ну, первое-наперво, наверное, мы все равно не сможем слушать весь рассказ, и, наверное, нужно уже предложить свой сценарий ведения беседы. И первое, что нам нужно, это все-таки разобраться в проблеме. Собственно говоря, что происходит. Когда приходит запросом, что ребенок, ну не запросом, жалобой, что ребенок балуется, ребенок дерется, ребенок не делает уроки, да, понятно, что это достаточно общие такие вещи, которые, что значит балуются, что значит дерется, вот, и в принципе, понятно, что дерется он не один, он дерется с кем-то, всегда есть скажем так, партнер по драке, вот, и он тоже как-то себя ведет. Ну, ребенок браво, и когда подобные забросы, предлагаю все-таки разобрать, пусть даже некоторые ситуации, ну, за последнее время, которые были ситуацией. Понятно, что то, что было очень давно, уже забывается, но какие-то последние ситуации родители могут и припомнить, и более детально рассказать. То есть наша основная задача это выяснить, что произошло, с кем это происходило, то есть с кем он взаимодействовал, кто вообще присутствовал, вот, где и когда это произошло, и где, и когда такое обычно происходит, а где и, когда, где и когда это, скажем, поведение исчезает. Ну и, в принципе, с какой целью, зачем это было сделано ребенком. Ну, понятно, что здесь родители должны были поговорить с ребенком. Как неудивительно, родители на, это, на большинство этих вопросов ответить не могут. Они обычно приходят в школу, разговаривают с педагогом, но обычно это монолог педагога педагогом, большей частью. Вот, соответственно, родители принимают всю информацию, которую им сказали, приходят и, наверное, пытаются как-то решить проблему, где может быть, даже и наказанием, вот, где, может быть, пытаются как-то разрулить. Натыкаются на непонимание ребенка. Приведу такой пример. Мама забрала ребенка со школы. вот Пожаловалась учительница продленки, что ей пожаловалась техничка, что ребенок ломал дверь в туалете. Ну, вот ситуация понятна, да, то есть ребенок пришел в туалет, начал, это был, кстати, может бы третий класс, вот, совершать такие вандальные действия, ломать дверь в туалете, его, скажем, заметила техничка, привела к воспитателю и пожаловалась. Воспитательница пожаловалась маме, мама, естественно, читала сына ну, по полной программе, да? ну, потом они пришли на прием, начали разбираться, но, оказывается, ситуация не такая простая была. Вот, и в туалете мальчик был не один, там другой мальчик был. И этот мальчик э, ну, зашел в кабинку, другой его там запер изнутри, этот пытался вылезти. Тот, э, скажем, пытался пролезть под дверь, тот его не пускал, ну, игра такая у них была. Вот, в итоге он э, ну, испугался, как-то ему было дискомфортно, он начал просто стучать по этой двери. Ну, вмятина, там, вроде, не знаю, по его словам, была какая-то одна небольшая мятина, и все. Пришла техничка, эту ситуацию восприняла по-своему, не разбираясь абсолютно в ситуации, и привела к учительнице и к воспитательнице, по-своему, естественно, все это рассказала. Ну, воспитательница тоже как поняла ситуацию и рассказала маме. Получился такой испорченный телефон, и ребенок, в принципе, получил... Да, он совершил какие-то действия, но не настолько это было... Скажем, наказали его не совсем за то, что он сделал. Вот, и много других таких ситуаций. То есть я пришел к выводу, что самые безвыходные ситуации в принципе, решаются, если начать разбираться, что собственно говоря произошло. Кто участвовал в этом во всем. Мы ну, привожу родителям такую метафору. Говорю, представьте, что вот вы в суде, судья, да? Вот, вам приходит прокурор и приносит э, какие-то документы, говорит, вот этого человека надо посадить. Вот вы с ним соглашаетесь и Отправляется в места не столь удаленной обвиняемого. Даже не разбираясь ситуации, более того, даже не выслушав сторону защиты. Вот. Ну, после этого родители начинают понимать, что в любой ситуации, наверное, нужно выслушать и другую сторону раз и посмотреть со всех сторон на эту ситуацию. ситуация драк возьмем, да, то есть мальчики, девочки тоже дерутся, вот можно обвинить то, что он кого-то ударил, но есть же предыстория всего этого. Если он кого-то ударяет, он, наверное, пытается решить какую-то проблемную ситуацию, при этом чувствует, может быть, страх, это может быть гнев, это может быть обида. Вот. Какая проблемная ситуация? Почему он ударил другого человека? Что там было? Ну, этот мальчик, который ударяет, может быть, и не прав. Но разобраться, наверное, в ситуации нужно предосконально рассмотреть, как это происходит. Ну, согласитесь, что у нас нет такого, чтобы судья отправлял всех подозреваемых за решетку, просто потому, что так сказали. Там разбираются. Наверное, ребенок тоже, по-моему, достоин того, чтобы в его ситуации, по крайней мере, разобрались. И если он действительно виноват, то показали ему его ошибки, где он их совершил, и тогда уж помогли, скажем, их исправить. Потому что, по-моему, бывает такое, что те средства, которые, ну, скажем, те проблемы, которые пытаются решить родители, воспитательные, они могут и не существовать, то есть проблемные ситуации, они надуманные, а те ситуации, которые реально существуют, они даже не замечают. Вот такой продукт может случиться. Ну И предлагаю родителям еще такую ситуацию. Ну, они приходят, говорят, мой ребенок ведет себя недокторно. Ну, давайте представим такую ситуацию. Вы идете по пустырю, видите, сидит кошка, вот, никого нету, кошка злая, взъерошенная, хвост трубой шипит, когти выпустила, да, ну и первая реакция, ненормальная кошка, ну, так говорят. Ну, вы подошли, посмотрели, ну, обошли эту кошку стороной, и видите, там в траве собака сидит. То есть э, все, что происходит с кошкой, уже становится нормальным. Нормальная реакция обычной кошки на ситуацию, которая сложилась. Она защищается. Вот, и э, используя такую метафору, предлагаю родителям разбираться все-таки в каждой ситуации, что в принципе в условиях школы достаточно сложно, потому что... Все-таки существует нарушение коммуникации между родителями и петологами. Вот. И те, и другие могут включить эмоции порой. И, скажем, возможно, нужна и третья сторона для решения этих ситуаций. Ну, наверное, есть социально-психологическая служба, перегруженная в различные работы. Не знаю, насколько это реально, чтобы адрес ситуация можно было разбираться. Вот. Но тем не менее, чтобы понять, что произошло, для начала нужно разложить все по почкам, ответить на вопросы. Что, что, где когда, зачем? Ну и следующий момент, который мы обсуждаем с, с родителями, когда скажем скажем, разбираемся до какой-то степени ситуации. Понятно, что на первой сессии это не происходит, потому что ну, они просто не спрашивали об этом. И даем им время там, между сессиями начать собирать информацию, чтобы в следующий раз прийти, и мы более качественно могли им помочь. То есть, ну, лучше, Чтобы они нам помогли лучше разобраться в проблеме. И параллельно предлагаем им подумать, что они, как они вообще видят ребенка. Каким он вообще, по их мнению, тогда должен быть. Возьмем пример выполнения домашних заданий. Гиперактивным детям тоже свойственно крутиться, отвлекаться. Вот. Делать все, что угодно, только не то, что нужно. В плане не выполнять домашние задания. В итоге один пример может решаться два часа. Вот зато за это время переделана куча других дел, там игрушки передвинуты, там что-то, конструктор собран, что-то еще, если родители не видят, вот, но если видят, все равно это какие-то там кручения ручек, жевание жвачек и все остальное, но только не делая ни уроков. И э, ребенок постоянно отвлекается, не делает уроки и Родители начинают применять различные методы, да? вопрос какой целью. И когда задаю вопрос, каким вы видите ребенка, достаточно, в принципе, оказывается сложный вопрос для родителей. Для этого можно применить кстати, технику, она называется сценарий за пределами проблемы. Я предлагаю родителям представьте такую ситуацию. Вот вы сейчас побыли на консультации, она завершилась, вы пришли домой скажем завершили все свои дела, любили спать и ночью чуга случилось, ваш ребенок изменился волшебным образом. Вы утром просыпаетесь, ребенок проблема исчезла с ребенком. Как вы поймете, что она исчезла? И худо-бедно начинают, скажем, предлагать какие-то идеи. Ну, например, самостоятельно готовят уроки. То есть их, скажем, цель, задача, которую они видят, безусловно, звучит в позитивном ключе. То есть не то, что он не балуется, а он... мы задаем вопрос, а что он будет делать вместо того, что он балуется, что он терется. Вот. Ну, то есть обозначаем цели и задачи нашей работы и согласовываем их с родителями. Понятно, что родители... Здесь будет, ну, как бы основные, основная роль отводится с родителями, они там приходят раз в неделю, раз в две недели, а со своим ребенком они находятся каждый день, и основная нагрузка будет на них, то есть у них такая своеобразная роль домашнего психолога. Ну а мы им помогаем, скажем, решать какие-то сложные ситуации. Опять предлагаю такую модели или метафору, то есть мама обычно, который маленький ребенок, примерно, ну или уже подросший ребенок, она же не бежит сразу к врачу, если он там зачихал где-то, закашлил, она решает проблемы самостоятельно, у нее есть уже достаточно опыта. А если случается что-то действительно серьезное, о чем она понимает, справиться не может, только в этом случае она обращается к врачу или там скорую помощь вызывает. А так по большому счету многие мелкие, скажем, недомогания в домашних условиях вполне лечится. Тоже, наверное, с решением психологических проблем. То есть вы сами, в принципе, все эти проблемы. Ваша задача научиться их решать самостоятельно, а психологу вы приходите в том случае, когда вы решить уже самостоятельно не сможете, не справляетесь с этим совсем. Вот. Итак, первый этап, то, что я говорил, это было изучение, скажем так, видения проблемной ситуации, то есть и э, систему взаимодействия, то есть с кем взаимодействия. И второй этап, то, что я сейчас вот рассказал, это определяем, оцени, оцениваем и переоцениваем направленность наших действий, то есть куда мы идем, э, точнее, куда мы идем с родителями, чего мы хотим достичь, собственно говоря, каким, каким, мы, хотим, каким мы хотим видеть ребенка. Ну, и уже исходя из этого будут подбираться какие-то способы. Вот. Безусловно, если родители к нам приходят за помощью, вот, значит, они уже действительно оказались в ситуации, когда не знают, что делать. Ну, и само собой разумеется, они делали и делали много что. Опять же, сегодня уже третий раз повторюсь, Ирина Геннадьевна и Ивана Александровна говорили по поводу... И перегрузки детей, да, то есть они пытались гиперактивных детей занять, чтобы они, так сказать, выгулились, выбегались, использовали свою физическую энергию, но почему проблема этим не решается, либо используют какие-то жесткие методы воспитания. Наказание, ну, это могут быть и психологическое, скажем так, давление, и физическое наказание, но, опять же, это ничего не решает, потому что проблема, скажем, ну, так устроена эта проблема, что такими способами она только усугубляется, либо поддерживается, но ну, никаким, никаким образом не решается. Мы предлагаем родителям рассмотреть те способы, которые они уже применяли. Для этого можно, если они сразу не могут ответить на вопрос, бывает такое, предлагаем, первая техника называется «как ухудшить», предлагаем пофантазировать, но не делать, вот. предлагаем пофантазировать на такую тему, представьте себе парадоксальным образом, что вы решили не помочь своему ребенку улучшить ситуацию, а наоборот хотите сознательно ухудшить, чтобы он вел себя еще хуже. Вот, то, чтобы его проблемы увеличили, чтобы он стал более гиперактивным, более невнимательным. Вот. Скажите, что вы для этого можете сознательно предпринять? Что вы можете для этого сделать, либо не делать? Что вы для этого можете сказать, либо не говорить? Что, о чем вы можете подумать даже, так вот, либо о чем вы можете не думать, чтобы его поведение резко ухудшилось? Ну, понятно, делать ничего не надо, а, а суть этого задания заключается в том, чтобы вы те попытки, которые они совершает чтобы они во-первых назвали то что они делают для того чтобы неосознанно для ухудшения этого для ухудшения поведения ребенка и осознали что это на самом деле работает в обратную сторону то есть человек начинает перечислять методы способы там кричу давлею Потом сам для себя неожиданно приходит к выводу, хотя он и так лежит на поверхности этот вывод, что оказывается, эти способы не то, что не работают, а они еще делают хуже. Вот, то есть ребенок начинает, ну, начинает вести себя, либо также продолжает вести, либо ведет себя еще хуже. Так, э, техника называется «Как ухудшить?». Принцип э, простой. Объясняем родителям. Принцип этой техники заключается в том, что прежде чем какую-то вещь отремонтировать, мы должны понять, как она работает, ну или даже ее разобрать или сломать. Поэтому вот с помощью этого упражнения мы должны понять, как работает система вашего взаимодействия, что вот ребенок начинает себя вести хуже. И вторая техника – это исключение из проблемы. То есть представьте, ну, вспомните ситуацию, когда проблема волшебным образом исчезала. Ну, такие же ситуации бывают, понятно, что ребенок не ведет себя 100% времени плохо. Более того, в школе его плохое поведение, опять же, не 100% присутствует, а возникает, вроде как исчезает, возникает, исчезает. То же самое и дома, Оно может проявляться, может даже в крайней степени проявляться, а потом она время, на время либо маскируется, либо уменьшается, либо исчезает. И изучаем эти ситуации так же, как мы изучали проблемы, то есть как родителям дается вот поведение, скажем, удерживать какое-то время. Да? То есть если в первом случае, как ухудшить, мы выявляли дисфункциональные попытки решения проблем, которые ее ухудшают, то здесь мы уже ищем ресурс, то есть что родители уже делают, что они уже умеют делать. И что помогает им, ну, скажем, поддерживать скажем, гармонию взаимоотношений и более-менее удерживать ребенка в поведении. Вот. Но они после того, как эти способы выявляются, мы уже, получается, подкрепляем самооценку родителей, что, оказывается, все так настолько все плохо, как они думали, то есть они что-то умеют делать, и, в принципе, каким-то образом могут этой ситуацией управлять. Вот. Это был третий этап, когда мы изучаем предпринятые попытки решения проблемы. В дальнейшем будем говорить о предписаниях, и они будут направлены на то, чтобы эти попытки блокировать. Почему? Ну, я уже говорил, что принцип такой, что эти способы, проблемы существуют как раз таки потому, что может существовать потому, что эти попытки используются. То есть фактически может быть такое, что э, на начальном этапе ребенок не хочет делать домашнее задание, вроде еще можно договориться, но родитель может повести себя немножко грубо, ребенок на это реагирует, и как снежный ком ситуация начинает э, ухудшаться. Вот. Все быстрее и быстрее. И, в принципе, этого можно было бы избежать. Конечно, ребенок, э, понятно, что гиперактивный ребенок, он тоже ведет себя необычно, но в части случаев родители могли бы избежать каких-то вспышек, потому что ребенок взаимодействует, если брать это дом дома выполнение домашних заданий с ними, и они обе стороны этот конфликт разгорающийся поддерживает. и взрослый уже как будучи более зрелым человеком вполне может это все предотвратить. И вот наши техники будут направлены на то, чтобы блокировать эти Попытки решения, которые приводят к ухудшению ситуации. Следующий этап четвертый. Ну, вместе с родителями мы составляем план решения и согласовываем, согласовываем его. Ну, понятно, что мы вместе его составляем, и а, они у нас выступают в роли экспертов, но они же лучше знают свою ситуацию, нежели мы. И выступая в роли экспертов, Скажем, этот план составляет вместе с нами, но ну, мы выступаем в роли, скажем, человека, который организовывает этот процесс, задает вопросы и, скажем, их ответы располагают определенном порядке. Что я имел в виду? Для начала приводим метафору альпиниста, то есть что, что им предстоит делать. Ну, в принципе, эта метафора работает как по отношению к родителям, так и по отношению к ребенку. Говорим родителям, что мы вот с вами у нас такая система взаимодействия, как тренер и альпинист. Мы с вами сидим внизу, мы с вами планируем маршрут, мы с вами рассматриваем все сложные ситуации, которые могут на маршруте возникнуть. Мы с вами будем постоянно на связи в случае необходимости, но подниматься на вершину вам придется одному. Ну и, соответственно, сталкиваться со всеми сложностями, то есть тренер остается внизу. И когда вы будете с своим ребенком работать, ситуация примерно такая же. То есть ваша задача больше научить его сам самому справляться с этими проблемами, поэтому нужно э, более грамотно подойти к тому, как вот, распланировать нашу работу. Потому что, понятное дело, что ребенок, находясь в школе, ну да, родители высказывают замечания по отношению к ребенку, но ребенок находится в школе, родители доступа к ребенку здесь и сейчас не имеет. Когда они приходят к нам на прием, я как психолог тоже не имею доступа к ребенку в школе, то есть я этого поведения не наблюдаю, и в школе разворачивается ситуация, то есть он взаимодействует с другими учениками, он взаимодействует с учителем, но не всегда у него это получается. Вот. и задача родителя, наверное постепенно-постепенно его учить более грамотным, более эффективным взаимодействием. То есть что-то, разбирая каждую ситуацию, помогать осмысливать, что так делать не надо, и предлагать какие-то способы, которые более что ли, разумные. Итак, метафора альпиниста мы приводим, и, соответственно, техника альпиниста тоже на этом основана. То есть мы предлагаем... Возвращаемся к цели задачам предлагаем опять вспомнить, что какой результат они по итогу хотят получить, и уже отталкиваясь от конечного результата, планируем, то есть конечный результат – это у нас 10 баллов, то есть мы достигли вершины, да? 0 баллов – это то, где мы находимся на данный момент. Теперь давайте представим, что для вас 9 баллов. Что для вас 8 баллов? Ну, например, ребенок учится на плохие оценки, там, на пятерки, на четверки, на тройки. Да? Родители в идеале хотят, понятно, это учебная ситуация, поэтому давайте помечтаем. В идеале хотят видеть десятку. Да? Ну, то есть десятка для них, ребенок имеет десятку, это 10 баллов. Соответственно, 9 баллов для них, это ребенок имеет, там, например, 9. 8 баллов он, ä, имеет там восьмерку, да. Ну, спускаемся ниже и ниже, и там уже, там, например, средний балл 6,5, средний балл 6. А на данный момент он находится на ноле, то есть это там 3-4. И, скажем, метод обратным методом, то есть мы этот маршрут как бы условно прокладываем и двигаемся в обратном направлении, то есть уже от нуля пытаемся реализовать цель который мы обозначили как один балл, и так постепенно дальше. Понятно, что постепенно этот маршрут будет немножко корректироваться. В крайней мере, у родителей возникает видение и конечной цели, и э, маршрута, как к этому можно добраться. Вот. Опять же повторюсь, что тема моя нынешняя касается не коррекции именно ребенка самого, а физической помощи именно родителям. Поэтому э, целиком эту тему уже, скажем, помощь понятна будет не только в отношении родителей, но и ребенка, но здесь мы немножко сузим то, о чем будем говорить, до помощи непосредственно родителям. Вот, что они могут делать. То есть э, какие-то вещи мы рассматривать не будем, только самые основные помощи детям. И пятое так, на четвертом этапе, когда мы э, составляем план решения и его согласовываем с родителями, если родители готовы работать с нами дальше, то заключаем терапевтический контракт. То есть предполагаем, что нам предстоит э, Ряд встреч обозначаем как 10 встреч. вот Если в течение 10 встреч не произойдет, не произойдет никаких изменений, то мы на этом останемся То есть мы не смогли, я не смог вам помочь, но для решения этой проблемы понадобится 10 встреч и, скажем, заключаем терапевтические контракты после того, как мы заключили, даем домашние задания. Бывает, что родители. Вряд мы подумаем, придем потом, и, скажем, пока не готовы. Но в большинстве случаев они соглашаются и даем домашнее задание. В зависимости от того, как они выполнили технику, как ухудшить, мы можем ее не давать, потому что уже сделали на занятии, либо можем дать домой еще раз эту технику, чтобы они там в течение недели, двух, каждое утро себе представляли, как они могут ухудшить ситуацию. Потом они приносят нам список этих способов. Кроме этого, обязательно, обязательно даем такую технику, как обед молчания и вместе с ней вечерняя конференция. Но обед молчания, то есть ни с кем, начиная с данного момента и до следующей встречи, с психологом ни с кем не обсуждать больше поведения ребенка. Вот, то есть исключаем и домашних, и самого ребенка. То есть вот, полное... Исключение разговоров о его поведении. И приводим такую метафору, что разговор о проблеме – это как удобрение, а проблема – это как сорняк. Чем больше мы будем говорить о проблеме, тем больше мы будем удобрять сорняк, и он превратится в ядовитое дерево. И можем привести примеры из тех, которые были приведены родителям. То есть ребенок делает домашнее задание, Классический уже что ли у меня в практике пример. Вот. Родители начинают на него наезжать, потому что он делает что-то не так. Ребенок начинает и так он, у него не получается, он пытается уклониться от этого выполнения, а тут начинает ну, тревожиться и пытается уклониться, начинает на наезжать, он начинает тревожиться еще больше. Уклоняться еще больше, они думают, что нужно усилить воздействие, и так, как бы такой замкнутый круг, они начинают усиливать воздействие негативное на ребенка, чтобы он делал задание, а он каждым разом тревожится еще больше и усиливается его отказ от его выполнения. То есть это, скажем, бесконечно, конечно, это не продолжается, но перерастает в конфликтах. Вот поэтому даем это задание. Потом второе задание – это вечерняя конференция. Ну и как ее вариант могут быть письма доктору. Ну, то есть та же вечерняя конференция, только на вести бумаги. Понятно, что если в течение дня родители не будут отреагировать свои эмоции по поводу поведения ребенка, они будут накапливаться, и рано или поздно это все может выплеснуться на того же ребенка. Поэтому предлагаем, опять же, в обязательном порядке, каждый вечер, Например, родители между собой устраивают вечернюю конференцию, если есть папа и мама, то есть садятся друг напротив друга и по очереди для начала в течение получаса, а потом в дальнейшем, более короткое время они э, высказываются. То есть сначала говорит один родитель, а другой его в молчании слушает, потом они меняются ролями. Вот. И после того, как второй родитель просто высказался, другой родитель его послушал, они опять... Сохраняют обет на сутки. Ну, понятно, что это не на всю жизнь, это до следующей встречи со специалистами, мы это проговариваем. Вот. Ну, скажем, помимо этого, в течение дня, возможно, могут быть какие-то срывы, и чтобы их заблокировать, предлагаем технику наблюдать неумершего устройства. Если ваш ребенок что-то делает, либо не делает, что-то говорит, либо не говорит, что вызывает у вас недовольство, возмущение, желание вмешаться в ситуацию, то вместо того, чтобы вмешаться в ситуацию, достаете блокнотики, начинаете писать дату, время, полностью обрисовываете ситуацию и добавляю. Вы можете не писать блокнот, если вам удастся переключиться, то есть заняться какими-то другими делами. Но если не удается переключиться, значит достаете блокнот и начинаете писать. Скажем так, забегу вперед, скажу, что поначалу начинают люди писать, но их хватает ненадолго, и в дальнейшем они всячески пытаются избегать этой своей ученики. И через Кто там шумит. Прошу прощения, здесь со звуком проблемы возникли? Один из наших участников не отключил звук. Итак, наблюдать не умешиваясь, даем эту технику, предлагаем им писать дневник и, скажем, после того, как они один, два дня, три дня его позаполняли в большинстве случаев они делать это уже не хотят, и через две недели приходят, говорят, что у нас все хорошо, волшебным образом ситуация изменилась, как-то писать уже особо и нечего, так если какие-то вспышки бывают, они их записывают, но уже не пишут каждый день по много раз. То есть получается, что человек становится перед выбором либо писать, либо просто переключиться, ну понятно, что просто переключиться гораздо более экономичнее, чем брать блокнот и записывать в обязательном порядке то, что там происходит. То есть постепенно они учатся отключаться от этой ситуации, отвлекаться. Следующая техника это письмо-обидчику. То есть я предлагаю иногда вместо блокнота, которые могут, могут заполнить тогда, когда ребенок ведет себя как-то трудно для них, плохо. Вот они могут написать письмо-обидчику. Ну, обидчику в кавычках возьмем. То есть ребенок начинает себя как-то плохо вести, там обижают родители, они вместо того, чтобы заполнить блокнот, то пишут ему тиши, пишут ему письмо, как будто бы они ему это высказали обычно родители могут это высказать ребенку, да, и тогда уже ситуация развивается непредсказуемо. Они могут, но также они могут пойти в другую комнату, написать это письмо и, естественно, никому не показать, принести уже психологу, когда они придут на прием. То есть там тоже будет информация очень интересная по поводу взаимодействия с ребенком. Это уже будем обсуждать потом. Но ребенок избежит излишнего напора со стороны родителей и, скажем, своим поведением они не ухудшат без того там сложную ситуацию. То есть, понятно, ребенок, у него на физиологическом уровне есть сбои и, скажем, так справиться с ситуацией не может. И если лишний раз его дергать, то чему хорошему это не приводит. Бывают такие случаи, что ребенок сам начинает часто подходить к родителю с массой вопросов по поводу, опять же, как себя вести, как Петя толкнул, Маша толкнул, что-то еще, то можем не отвечать на эти вопросы, а возвращать их самим и предложить ответить, а как ты сам считаешь, что делать в этом случае. Можем вечером устраивать вечернюю конференцию вместе с детьми, если дети уже постарше, 10-11 лет. Ну вот, а если в течение дня они будут стараться перейти на эту тему, чтобы пообсуждать, то есть нарушить молчание, предлагаем им сам ответ, самим ответить на этот вопрос. Ну а, и отложить до вечера уже обсуждение. Так, по э, предписаниям у меня тоже все. Уважаемые коллеги, я вам представил такую модель, собственно говоря, ну, не то что строго, но я ее придерживаюсь. Это, можно выделить пять этапов, можно по-другому ее разбить. На первом этапе мы изучаем проблему со всех сторон, потом и изучаем проблему и систему взаимодействия, кто с кем взаимодействует в этой проблеме. Например, ребенок не может драться один, он дерется всегда с кем-то. Есть две стороны, и если уж наказывают одного, то, наверное, нужно разобраться и привлечь другого тоже, потому что, скажем, в той или иной степени оба равноправные участники конфликта. На втором этапе мы определяем цели и задачи, согласовываем их с родителями, куда мы будем двигаться. Вот, потом и изучаем предпринятые попытки решения, как эффективные, так и неэффективные, которые использовали родители. На четвертом этапе составляем план решения, двигаясь от конечной цели к нынешней ситуации, при разработке плана, ну и наоборот, при его реализации. И на последнем этапе, после того, как мы заключим контакт, терапевтический контракт с родителями, мы даем первое предписание, ну, понятно, не все, которые я вам предложил, потому что, скажем, они были предложены и на, скажем, вперед мне как, какие-то техники, вот, даем эти предписания. Например, На первой сессии это будут обязательно обед молчания, вечерние конференции, наблюдать не вмешиваясь. Но остальное уже попозже. Еще одна из техник, которых я упустил, это фантазия страха. То есть многие действия родителей продиктованы личным страхом. А что, если ребенком что-то там случится, а вдруг он вырастет двоечником, а вдруг он будет бомжом, а вдруг он там не станет космонавтом, да, для того, чтобы все это было, нужно, чтобы он делал, как я хочу. Понятное дело, что родители не пророки, и кем станет ребенок, они заранее не знают. И их предположения тоже, они, скорее всего, далеки от истины. Но тем не менее, эти, скажем, их действия для того, чтобы эти предположения, ну, скажем, своих желаемых целей дальних, дальних достичь, вот, чтобы достичь своих дальних целей, они воздействовать как-то на ребенка, в том числе и насильственными методами. Что чтобы этого избежать, мы не на первой сессии, а уже на последующих даем еще фантазию страха. Это своеобразная прививка против страха, которая помогает им начать научиться совладать с этим своим чувством, с этой своей эмоцией. На этом у меня все. Так, угу. вопросов я в текстовом не вижу, спасибо за практическую часть, спасибо, очень интересная важной информации. все. Есть ли вопросы, коллеги? Еще скажу, что запись у нас ведется, соответственно, мы ее выложим, вот, и вы сможете скачать, пересмотреть. Всего доброго, спасибо за внимание.